Калмыкская армия обращала в бег не просто турецкие ополчения, но и янычарские войска. Один поход, тысячу человек увели в плен. Ты говоришь, там аварцев собери, говорит, вот этих южных там, Ругуджа, в тех местах он же туда переселился. Там. И говоришь, Даргинцев год нужен. Спросим защитить единое регион. Спросим защитить, да, вот обращались, значит, к Даргинцам тоже, да. Салам алейкум, друзья, в эфире передача «Исторический факт». И в гостях сегодня у нас известный кавказовед, историк Тимур Магомедович Айтпир. Uh, uh, Тимур Магомедович, ассалам uh, алейкум. Тимур Магомедович, мы очень рады вас приветствовать опять в нашей студии. И сегодня хотели бы, чтобы вы нам поведали о такой интересной теме, о взаимоотношениях uh, дагестанцев с нашими северными соседями, с калмыками. Это очень довольно интересная тема. Хотелось бы, чтобы вы нам uh, об этом сегодня рассказали. Вот. А Первый вопрос такой вот, когда впервые и как э, калмыки появились на Прикаспийской неизменности? Калмыки принадлежат к числу западных монголов. Mm. Там они известны были как Ойраты. Ойраты. Это э, отличные немного от обычных чингисхановских монголов, Ну те, те же самые монголоязычные племена. Дело в том, что, например, китайская наука и немецкая – они стараются объединять народы. А вот российская этнография, везде там выискивают какие-то эти э, зацепки, заковырки, чтобы разделить народы. Да, и у Дагестане этими же ученые занимаются. Да. А вот что интересно, в Китае никаких калмык, ойрат нет, монголы и все. Хотя этот народ со своим языком есть. Это отдельный язык от монгольского или некий диалект? Диалект, диалект монгольского языка, значит, этот народ э, участвовал в начале, ну, там с, на, с Чингисханом сложнее дела были, но как бы ни было, ойраты участвовали в западных походах и были в числе завоевателей Ирана. Ойратские военачальники упоминаются, то есть они уже Кавказ, получается, знали ойраты тогда потом во времена тимуридов ойратские послы приходили к тимуру и к его преемникам и в средней азии отражено что прибыли ойрат калмыкские послы Значит, это сильный народ был ну интересно вот что э, что когда китайцы изгнали потомков чингисхана и создали независимое государство второй китайский император из династии мин Воодушевленный победами решил полностью уничтожить Ойратов. И Ойратское 20... отправил туда 500 тысячное войско со всем генералитетом, всем чиновничеством и приличным участием китайского императора это было в начале XV века. И вот 20-тисячное. Ойратская конница, во главе с князем Эсеном, разгромила это войско нагло. 500 тысяч? Всех генералов, всех военачальников перевели. И взяли в плен самого императора. Держали его какое-то время в плену, потом отпустили. Вот такой этот народ. Это такой народ. Значит, они потихоньку начали продвигаться на запад. Ну... Умные историки говорят, что это все-таки было как бы исполнение заветов Чингисхана с движением на запад. Ну, кроме того, у них были, видимо, такие там, задачи развивать скотоводство. У них своеобразное такое скотоводство, то есть им нужны большие территории. Потом контроль над торговлей там, и так далее. Как бы ни было, в начале, они, уже в начале 16 века... Они затерроризировали, подчинили, запугали все тюркоязычные народы Средней Азии. Они им платили дань. Об этом мало пишут. Ну, написано. И казахи, особенно южные, и узбеки, вот Ташкент. Это все было в руках у калмыков. Они были в то время шаманистами. Шаманисты. Но не мусульманами. Значит, потом... это эти... какой период? Это вот 16 век, 16 век. Значит, в 16 веке. Значит, вначале, потом от, один, э, э, в результате значит, постепенно формируется Уйратское э, ханство, частью которых и были калмыки. Уйратское ханство охватывало, нынешний западный Китай, вот это Синдзян Уйгурую, нынешнюю западную Монголию, нынешний Тибет. Вот такой, час, большую часть Казахстана, вот на озере Балхаш были их центры, эти ойратские центры. И там до сих пор сохранились их храмы. Вот город, например, Семи Палатинск. Почему? Потому что когда русские пришли туда, там были эти вот этих калмыцко ойратский этот э, монастырь mm -hmm. из семи домов. Поэтому mm -hmm. назвался Семи Палатинск. Mm -hmm. да. Вот такой это народ. Значит, э, в начале, сам, во времена, вот когда после это были эти Шуйские, во время вот, Василия Шуйского, вот это время польских нашествий на Россию, э, Хоурлюком, одним из их военачальников, князей, они с русскими имели столкновение на Иртыше. Потом этот Хоурлюк двинулся к Волге. По дороге он в это время Нагайцы жили как раз не в Дагестане, не в Дагестане, а они жили в нынешнем Казахстане вот по берегам реки Урал, вот в этой зоне. Он, эта армия Хоурлюка нанесла несколько страшных поражений Нагайской Орде, она рассыпалась и разбежалась. Те, кто сумели спастись, убежали в Краснодарский край. По защиту Крымских, она, Нагайцы. А потом даже туда, вот в нынешнюю Новороссию, вот по Черноморское побережье, туда ж до, до, до этой Молдавии, туда убежали, нагайские орты, из Приуралия. Часть нагайцев остались при, при Калмыках, ну, там, помогать им. Э, скотоводстве там, и так далее и так далее ну, на таком статусе после этого значит хоурлюк форсировал волгу и начал занимать территорию нынешней калмыки из ставрополя этот хоурлюк в это время они осаждали временами у русских оставалось астрахан терки вот русские крепостях и вокруг вот этих крепостей немного нагайцы были, остались под защитой русских. А так все это было в руках у калмыков. Значит, э, вот так формируется калмыцкое государство на территории э, Северного Кавказа. Границы мы можем как-то очередить? Конечно, конечно. И наши дагестанские, вот самые калмыцкие ученые... По-моему, они как-то не очень занимались, но русские ученые, опираясь на те материалы, которые в русских архивах есть, очень объективно, очень точно оценили, значит, это государство. А наши, я почему за эту тему немного взялся? Потому что я нашел те сведения, о которых калмыцкая наука не знает. О Сколько? взаимоотношениях с дагестанцами, да? Да, да. Вот а вообще о калмыках, можно сказать, на территории Дагестана. Ну, что мы можем сказать? Значит, во-первых, у калмыков была очень мощная армия, построенная на традициях армии Чингисхана. То есть, понятно, это, кавалерия, пехота, это все понятно. Но у них была артиллерия. Это о чем говорит что у них была математика, не, мастера были, но главное, что у них были математики, которые умели эту, расчет делать этого уклона и так далее. И вот что интересно, этот э, русский исследователь, который в архивах работал, он отметил, что калмыкская армия при столкновениях обращала в бег тут не просто турецкие ополчения, но янычарские войска. А турки когда с ними встречались? А, Ту в основном, значит, они там на западном, в основном чуть позднее, 18 ну, в конце 17-18 веках они начали. Потом некрасовские казаки были, вот эти некрасовцы, против царя выступали. Они у нас даже вот, вот этом, где это, сейчас, Аграханский зал, вот там они жили, эти некрасовцы. Они их в страх наводили, они боялись, когда калмыки наступали, бросали, все удирали. Эти русские, эти турецкие янычары, в то время они Петра Первого, как мы знаем, разгромили да, в прусском походе, чуть плен не взяли. Вот. Эти, полковые, значит, эти калмыки, они подчинили себе территорию нынешнего, можно сказать, значит, ну понятно, Тарумовский район. Нагайский район, Чизлярский район, кроме вот этой крепости Терки, кроме Терки, Хасавюрт, Баба юрт Баба-юрт. И, короче говоря, вот примерно до Махачкалы они доходили. Вот возьмем нашу Махачкалу. Вот много наши археологи говорят, что вот тут была Семендерская стена там и так далее. Вот примерно как раз вот отсюда она шла до маяка. Я не говорю, может быть, там что-то и было. Но вот эта стена, которую еще в 20-е годы видели люди своими глазами, это было построено Шамхалами против калмыков. Ну, на основе той стены еще с Астаницкой получается. не было, я не знаю. Но вот это то, что мы видим, mm -hmm. то, что говорят, это, это иранцы построили. Вот, может быть, на, ну, конечно, обычно строят на военно-стратегическом месте. Но эта стена была построена Шамхаловым против калмыков. То есть, А вот получается, почти до Махачкалы их граница по равнине, равнина при, это, Приморская полоса доходила. Это примерно и какой период, Иван Это значит, тут времена, э, в основном, в 17 веке. Их тут вы знаете, что и, еще и я скажу. довольно что... долго эта власть сохранялась. Да, жизнь. конечно. Тут надо еще разрабатывать. Мы просто не знаем, мы просто не знаем. Надо разрабатывать. Вот, например, кто знал? Вот про это, Навалакский район, тоже много тут споров, сказок там, кто что. А в наших летописях написано, что там, на территории, значит, этого Навалака, там, там же немного возвышенное, прохладное место, там были летние дачи калмыкских ханов и калмыкской аристократии. Это 17 век? Да. Значит, они где-то там... Я думаю, даже что а это что дачи... за а, где это отражено. Сейчас скажу, значит, это э, я думаю, что они, конечно, пришли не на пустое место, а на те места, которые раньше принадлежали чингизидам, mm -hmm. потому что они же они народ письменный были. Нет, у них была традиция письменная, культурная. Вот в наших дагестанской хронике есть, я ее скоро публик... я ее частично публиковал, это про Аргвани, вот там есть, что, значит, э... это территория, были калмыки. По сплошь калмыки, это с русскими данными совпадает. Поэтому у чеченцев много преданий в XIX веке записанных, но в русских документах тоже... Чечня упоминается, прежде всего, вот, в связи с калмыцкими набегами в конец XVII века. Значит, вот там были в Хасавюртовском, в районе, вот где, значит, вот эти, вот этот, как его там, между Тухчаром и вот городом, вот, этой, вот на этой территории калмыки господствовали. Там никаких горцев, никаких не аварцев, никаких чеченцев, никаких ауховцев там не было. Там были... Калмыки, Калмыки. 17 век. Да, да, да. Ну иначе тут надо еще понимать, мы же не все разработали. Я Калмыкам писал, они эти вещи знать не знают, оказывается. Ну понятно, их обвинить нельзя. Документы, ну, минимум, которые вы 17. обнаружили, обнародуйте скажите, что за документы? Да, значит дело в том, что, ну во-первых, вот эта хроника, написанная в Аргуани. Почему? Аргуаницы. Она, между у чеченцев тоже есть. это хроника тоже известна, да? Да, конечно, еще в 19 веке ее именно в Чечне нашли. И, опираясь на находку чеченскую, ее русские опубликовали. Но к нам попало уже и на арабском языке. Это, mm -hmm. что То есть у нас эта штука есть. Дальше что мы говорим. <coughs> Обнаружили сейчас письма. Письма о том... Оказывается, эти калмыки в XVII веке, значит, они вообще, значит, на севере, они, да, примерно, вот этого города э, Самара, вот туда доходила их граница. Теперь обнаружились некоторые письма, подлинные письма, вот вы их потом покажете. Да, да. Подлинные письма. Значит, что мы из этих писем узнаем? Значит, эти калмыки, они, хотя русские как-то уговорили подписать эту черть. Ну, обхождение якобы, подчинение. Они эти бумаги вообще не признавали. Нападали! Особенно в 17 веке. Значит, этот э, один поход, значит, более почти 100 русских деревень сожгли. Вот пензи, этот тамбови, вот туда нападали. Пензы, тамбови. Потом, значит, этот э, эти, одна, один поход, тысячу человек увели в плен. То есть это понятно, что никакого подчинения. Это было самостоятельное государство. И они писали этим астраханским воеводам письма в форме приказов. И вот, значит, в это время, да, хотя там у них с русскими были, я говорю, такие отношения сложные, но в то же время, по, ну, за деньги, конечно, по просьбе русских, они воевали с крымскими татарами. Наносили в 17 веке поражение крымским ханам. Нападали вот туда, на Черкесию. На чем связать крымских татар, самого хана -поб победили, есть даты, все у меня указано. Мы знаем, у нас есть такой знаменитый наш тюрколог Уразаев Гасан. Да, он хоть, Вы сейчас знаете, я говорил, что сейчас чем историк больше этих званий, тем меньше что-то умеет делать. Гасан никаких званий не имеет. Но он настоящий ученый. Он собрал там, вот там есть калмок Гетген. Эти, калмыки прошли, Калмык, Геткен, Аюка, да? по-моему, местность, Аюка где Аюка хан сидел, как это, и вот этот Аюка, значит, начал ну, давить на кумиков, это примерно Аюка -хан с 1669 года, он берет власть в свои руки, вот Кавказ у него был, вот что интересно, Хотя он, видишь, с русскими у него какие отношения были. Я же говорю, их не этот нападал, сто деревень сжег, тысячу человек в одном только походе плен, потом как-то против него из Астрахани эту целую эту дивизию, ну, то полк, ну, как несколько тысяч человек стрельцов отправили. Он их до единого человека перебил, до единого в лобовом сторожении это Аюкахан. А здесь вот против как, этих, мусульман, они вместе воевали. Вместе. Почему такой союз э, у них образовался? Ну, э, они же фактически как бы считались в составе России, да, ну деньги давали, наверное, я думаю, что там. Потом еще что, я думаю, что вот калмыки по их идеологии, они считали, что самое хорошее место, это где зимой вот эта огромная равнина, вот как Калмыкия, там вот этот... Хасавюрт, Нагай, вот это, а летом, чтобы предгоры были, вот это они считают любимыми места. Поэтому вот эти наши горцы, наши земли, они на них целились, как я сказал, видите, на Навалак у них был, mm. вот эти места вот, им очень нравились, вот даже в Чечне, оказывается, вот введено, в той зоне даже их не, эти, топонимика есть. Калмыкские были какие-то там, Улускерт, Или Санджи говорят, тоже это калмыцкое слово. Потом возьмем этот Эсентуки, все знаем. Mm. Это же от Калмыков и слово Эсен, Девять Туги, дух аварский, это знамя. Там хам приезжал, девять знамен устанавливал. Вот такое вот, Эсентуки так. Про, про, так дальше. В то время кумыкское единственное слово было Чумли. Эндерей, но ну, это выше Эндерея. В сторону лесам там по лесу в лесу, значит, туда ближе к Дылыму. Вот там место Чумли, вот там это было, старые Индры. Не давали им эти калмыки покоя. как я сказал, а Юкас сидел там, на этом холме, да, что хотел, то делал, кого хотел, грабил. То, вот. В конце концов, значит, они начали обращаться к иранским шахам. И к Аварскому хану. Это шамхала да? Но они как, эти же в шамхальцы входили, эти эндеры, mm -hmm. они по этой инстанции к Шамхалу, а Шамхал писал в Иран. А в Ирана сохранилось письмо, я нашел, значит, оно не переведено. Он отправляет к этим закатальцам вот в ту зону, выговорит эти, в общем, вот эти вот. Мобилизацию. Вот, да, вы говорит, тоже выходите, говорит, помогайте говорит, на Шамхала, калмыки, там 8 что ли, большая армия калмыков, еще с русскими вместе говорит, подошли, говорит, давайте говорит, выходите там, вместе с лезгинами, вместе значит, с другими. Ну и одновременно они сами отписали, уже как понимая, что формалистика, и вот обратились к молодому тогда Мохаммаду Цалу. Магомеднуцал. И вот, значит, тот отправил тогда, он сказал, говорит, он, говорит, калмыки говорит, нам покой не дают, так далее, ничего делать не можем. Как я сказал, это же армия была, э, артиллерию имела, армия, которая, значит, Янечар гоняла, казаки, которые в страхе бежали. Он говорит, на вас надежда. И он тогда отправил сюда отряд отборных э, из горных районов. Это был такой Шамхан, не Шамхал, Шамхан. Ну, долго думали... Это, это... военачальник, который был прислан, да? Да, да. Там вообще, знаете что, еще до этого, до этого, да, до этого хунзавские ханы поручили этим аргванийцам, значит, этих, защищать Чечню вот, от калмыков. Вот. И поэтому вот сейчас много аргванийцев в Знаменском районе живет. А там их несколько тысяч, 20 человек, аргванистские, тухумцы, аргванистские, они знают. Да, значит, и тогда, тогда еще с первым потоком, где-то в начале, видимо, в начале 17 века, когда это только калмыки появились, начали всех терроризировать, э, хунзавские ханы отправили э, в Данух одного этого, какого-то человека, ну, Чанка, имеется, у нас аварцы в жит... Вот эти историки написали, Чанка, Анка, мол, это незаконно рожденный, это специально, чтобы унизить, да. Нет. Чанка имелся в виду в аварском языке и в других, даргинских и так далее. Тот человек, который родственник хана, ну кто он ему конкретно? Двойродный, он, понимаешь, есть Это статус, который не имеет права на не, не, не наследство, ценит. Нет, не наследство. Ну, я имею в виду далекого родственника. Далекий родственник. Ну, из Тухома они признают, мы родня. Без права mm -hmm. наследства ханства каких-то, да, это имеется в виду, да? по-моему, там основа далекое. А, просто Далек. родство обозначалось. Там. Да, родственник, ханский родственник, Чанка. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот этот Чанку они отправили, значит, Данух, потом его отни, из Дануха они переселились в Буртунай, Чункви, Чункпузутухом. Mm -hmm. Вот они там были. Эти, там были только на Да, а, да, а, Буртунай бур был у них. Само селение Буртунай уже... 1600, по -моему, в 1600, по-моему, или каком или 13-м году уже упоминается, как mm -hmm. большое село, такое, Алимы были и так далее, их приглашались. Но когда э, Петр I, это уже 90-е годы, 97 по-моему, год был, решил ехать в Европу, он приехал, встретился с Аюко и сказал, Аюка я тебя прошу, защищай югу России. Я тебе порой это, даю полномочия, что вот ты говорит, должен быть защитник юга России. Тогда они были в союзе с, э, Но, с империей, ну, с Российской ну, империей. Да? Как говорится, да. Я, а, ну, формально якобы Аюка подчинялся, а ну, ну, как подчинялся, его же грабил. И за это Петр Первый ему сказал, я даю говорит, он, пушки, у него уже заводы были, порох, свинец, все, только ты говорит, защищай, вот от татар вас от этих крымских татар от, от них защищаем и они действительно крымские татары или нагацы головы видели, калмыка бежали в страхе такая у них армия была да и вот тогда э, нашел значит этот Нуцал э, Нусал такого батира вот я вот письмо его я вам покажу батира Шамханова батир сын Шамхана ихний род Ихний Угузелал назывался. По-моему, там был такой Антоник Угуз. Видимо, по ханской линии, значит, видимо, мать, что ли, была из этих тюркоязычных, что-то. Ихняя родня и в Харикулу, и в других селах еще даже в конце 19 века были. И вот они переселились, значит, Буртунай, защищать калмыков. Вот, э, да, поэтому вот сейчас вот эти Шамхановы, они есть тоже, вот э, Сагид-Паша его родня, они от этого Шамхана происходят, да, от этого Шамхана. Ну, они там поселились, конечно, этот, чунг они начали в родство вступать, вот такая у них, значит, своя, это, как говорится, родня слилась. Ну, и насколько эти калмыки сильные были, вот еще нашли мы другой документ, значит. Теперь они, значит, этот э, обратились к э, мусалаву, к удутлинскому, а обратились к шамхалу, шамхалу к удутлинскому -Мусалаву. говорит: Давайте, выходите. Это же уже 18 века. Нет, да? он Это же конец, в 17. 17, кон, век, конец 17, да? 17 да? Конечно, да. Он же в 1716 году уже стариком умер. Mm. Это где-то конец. Он к нему обращается. Значит, вообще их походы фиксируются с 1670-х годов. И они говорят, Шамхан, значит, к этому, к Мусалаву, ты, говоришь, там Аварцев соберег, вот этих южных там, Ругуджау, в тех местах же, он же туда переселился, там. И, говорит, Даргинцев, говорит, нужно. Говорит. Даргинцев тоже, Акушинцев. И Мусалав написал письмо этому Абдул-Халиму Кади, а Кучинскому, Каде, да, да говорит, слушай, говорит, вот этот, оттуда из Эндерея, от, оттуда пришел, говорит, этот самый, Эльдар, какой-то Чанка, еще там какие-то люди, ну, это Эльдар такой, просят, говорит, русские и, и калмыки, говорят, жизнь не дают, помогите нам, единоверцев, а? ну, за, с, с просьбой защитить единоверцев, помогите. защитить, да, вот, обращались, значит, к даргинцам тоже, да, подлинное письмо тоже есть, вот. И, короче говоря, вот, видимо, вот этими силами они вот налетели на вот этих, которые, э, вот это, на Валаке живут эти. Там написано Джабали, горцы, так получается. Вот там, ну, по-разному, Вот они выгнали, вот этот, разгромили этот э, лагерь, там огромный лагерь был, там эти ковры все. В общем, они говорит, так налетели, что те бросили все и ушли значит, отсюда. И эта территория попала, поэтому, значит, к этим нашим дагестанцам. А по, вот потом, что интересно, эти вот эти шамхановые, буртунайские шамханы, Шамхановы, они, значит, этот, стали в это время тогда решили построить аксай. Вот там, где Тухчар, не ниже, настоящий аксай. Вот поэтому эти аксайцы, они были очень друзья хунзахцев. Участвовали в хунзахских походах. Даже в битве на приоре, там были аксайские солдаты. Вот этот Узейра Гаджибекова отец, он же жил в Аксайе, его же из Аксая привели, хоть он хунзахец был, он да, вот, Узейра Гаджибекова отец. И вот эти Шамхановы создали там мощную такую военную организацию. И это интересно, что... Э в 1780-е где-то года Ираклий, царь Грузии, жалобу написал Екатерине, э, кто там, значит, там акушинцы есть, там казыкомовцы, ну аварцы в основном, конечно, в том числе, говорит, отряд, из, он говорит, я, пишу, около которых отряд от, от 300 и выше человек, а мелкие отряды я даже не упоминаю, говорит, вот, значит, где-то... От 300 до 500 человек буртунайский отряд был. Тоже упоминается, что, значит, цару Ираклию жить не давал. Вот они на него тоже жаловались, да. вот. и поэтому, значит, вот так они поддерживали этих аксайских ханов. Поэтому у них такая дружба была с аксайцами, вот с Каплановыми, Уцумиевыми, с ними у них была вот такая большая дружба. Вот примерно когда спала вот эта власть при Каспийской низменности, вот Калмыкского да, да, вот, на, ну, на этой думаю, земле? я думаю, вот когда, э, я думаю, что, скорее всего, вот, э, наверное, смотри, вот тогда их разгромили же в конце 17 века, да, но у них злоба была. Они потом э, вместе с Петром Первым, Петр Первый просил у, у Аюки хана 7 тысяч солдат. И он дал ему 7 тысяч колонистов. Персидский поход, когда то да? персидского похода. Они здесь тоже, вот они а тоже на Кумыков нападали. У них злоба против эндерейцев, против них было. Вот. Так что вот так. И вот что интересно, мы видим, что когда значит, на Хасавюрт напали вот эти международные террористы, Шамхановы во главе Сагид Пашой, тоже. Значит, возглавили и дали им отпор. То есть, видите, как получается этот, преемственность, да, преемственность поколений. То, что я вам говорил, вы сами вы видите, все на письмах. Значит, Письмо к Аварскому хану с просьбой отправить есть. Что Шамхан такой человек был, близкий к Мухаммаду Цалу. Есть документ что Акушинцев они просили Кудутлинского, чтобы он Акушинцев этих мобилизовал. Привел, мобилизовал, да, поправь, привел. Вот такие документы. И то, что Калмыки там в этом полностью господствовали, вы представьте себе, они как дома себя чувствовали. Вот. Mm -hmm. И я думаю, в конце 17 века это завершилось. А в 18-м Петровский поход, ну а когда вот Была попытка при... реванша, да, да, такая? да, Попытка реванша, ну потом, значит. На, э, во время надер тоже они сильные были еще. Я думаю, вот где-то э, то есть их туда загнали уже за терек. Вернее, нет, за Сулак этих калмыков. А когда на шаха победили, уже, значит, они, в общем, туда за откатились. Mm -hmm. да. right. И вот важно, что все равно калмыцкое ханство до 1771 года просуществовало. И территория вот к северу от реки Терек принадлежало калмыцкому ханству. Нынешний Тарумовский район, Хасыртовский район, Кизлярский район, Нагайский район. И вот эти чеченские районы, там есть как этот, Челковской. Да. Вот это тоже состав калмыцкого ханства. В 16 веке. Нет, а, до 1771 года. Спасибо, Тимур Магомедович. Я, как понял, тема еще находится в разработке. Это первые сведения о наших взаимоотношениях. Ну, мы желаем вам успехов, чтобы более лучше, чтобы получилось исследовать эту тему, чтобы с новыми данными вы пришли к нам еще раз. На этом наше время, к сожалению, исчерпано. Приходится прощаться. Всех благ. И вам тоже, дорогие друзья, всех благ.